Здорово, это Шамшурин и новость такая, значит, 25 октября в среду в 20:00 по Москве, значит, еще раз 25го состоится бесплатный вебинар вопрос-ответ то есть что такое вебинар это тот же самый семинар только по, ну, на специальной площадке по интернету то есть ты меня видишь ты меня слышишь ты задаешь мне вопросы в чате я на них отвечаю на самые интересные вопросы обязательно отвечу то есть вебинар будет длиться ну я думаю максимум часа полтора поэтому ну поэтому готовь сразу заранее интересный вопрос еще одна фишка и один момент что к сожалению площадка не позволит вместить больше 500 человек поэтому если ты хочешь гарантированно попасть послушать что я говорю и соответственно задать мне свои вопросы в первую очередь то регистрируйся ссылка под этим видео заходишь туда оставляешь свои данные и потом мы тебе еще напомним про этот вебинар как бы накануне то есть он значит состоится 25 числа в среду в 20.00 по москве я буду отвечать на твои вопросы связанные с девушками не только с девушками вот. для всех тех кто не успеет поучаствовать Вебинар потом выложу на канал, то есть будете смотреть, но в тот момент уже, к сожалению, у вас не будет возможности задать вопрос. 500 мест всего, вписывайся, успевай, рад буду видеть тебя в пятницу, вернее в среду 25 числа на своем вебинаре «Вопрос-ответ». Пока.